Обратите внимание, что новые дома в коттеджных поселках чаще всего строят из полистирол-бетонных блоков. Полистиролбетон – это один из перспективных материалов из класса легких бетонов. Он теплее дерева, при этом не горит, не гниет, не боится воды и безопасен для здоровья человека. Одна из разновидностей полистирол-бетонных блоков – пластблок – прост в использовании и снискал доверие и уважение среди многих застройщиков. Он известен не только по всей Свердловской области, но и в ближайших регионах – в Тюменской, Курганской, Челябинской областях. Очень ценят этот материал и в северных районах нашей страны. Пластблок универсален и производится в виде стеновых и перегородочных блоков, перемычек над окнами и дверями в виде плит перекрытия и покрытия. Жидкий раствор полистирол-бетона применяют для утепления стен, стяжки пола и перекрытий. А совсем недавно пластблок начали выпускать в виде крупногабаритных стеновых панелей для ускоренного строительства. Теперь коробку дома можно построить феноменально быстро, практически за три дня. Строить дома из таких панелей можно круглый год, так как для склеивания панелей не применяют кладочную смесь, а используют специальную монтажную пену, работать с которой можно до минус 15 градусов. У таких панелей есть множество достоинств. Они теплые, так как в состав полистиролбетона пластблока входит утеплитель. Во-вторых, полностью отсутствуют стыки. Панели крепятся друг к другу плотно, а монтажная пена не создает никакого свободного зазора. Кроме того, технология создания подобных современных стеновых панелей уникальна тем, что готовые шаблонные заготовки отсутствуют. Стеновые панели из полистиролбетона создаются индивидуально для каждого проекта дома. Кроме того, стены дома будут ровными, без неожиданных изменений размеров и без кривизны, так как человек в сборке дома участвует минимально, а потому дом получится именно таким, каким его задумали и спроектировали. С помощью стеновых панелей из полистирол-бетона можно существенно сэкономить на строительстве, ведь количество швов минимально, стены утеплять не требуется. А за счет того, что внутренние стены идеально ровные, то можно избежать одного из дорогостоящих этапов работ – оштукатуривания стен. Их потребуется лишь зашпаклевать, а затем покрасить или наклеить обои. Строить из полистиролбетонных стеновых панелей быстро и выгодно.